дорогие друзья привет это уже четвертый день нашего путешествия 7 утра и из карса сегодня мы на поезде отправляемся в сивас если вы хотите посмотреть наши э, предыдущие видео о том как мы э, исследовали достопримечательности карса как ехали из анкары как ехали из алании в анкару все эти видео ссылки на видео в описании ну а сейчас мы идем на железнодорожную станцию Она близко, потому что город небольшой Что сказать про Карс? Там город очень понравился Отель нам очень понравился Здесь было вкусно, красиво, интересно Очень дружелюбные люди Поэтому, если вы захотите приехать в Карс, И у вас будут какие-то вопросы Пишите мне в личные сообщения ВКонтакте Я с удовольствием вам отвечу Ну а сейчас опять поезд Мы уже на станции И садимся на наш поезд до Сиваса ехать нам 14 часов, поэтому мы успеем еще отдохнуть и поспать, такие милые собачки. Здесь вагон у нас номер 7. Покажу вам еще раз э, наше купе, если вы хотите посмотреть полностью обзор этого поезда, видео в описании, как мы ехали из Инкары в Карс. Ну а в этих поездах три вида купе на двоих, на четверых и обычно сидящий вагон, также есть вагон-ресторан. Э, для двоих купе выглядит вот таким вот образом. Здесь есть сиденье. Далее вот эта вот кровать опускается. Здесь есть холодильник, умывальник. Дают полотенчики. Есть полка для багажа, вешалки. И вот таким вот образом выглядит бар. Здесь всегда есть вода, сок и печенюшки. Также полка выдвигается таким вот образом. Это стол. Верхняя полка... Также проводник ее открывает, и вы ее опускаете и спите. Все уже застелено, очень комфортно и классно. Если хотите увидеть полностью обзор, ссылка в описании. Ну а мы едем все вас. Вот такие вот маленькие городки мы проезжаем на поезде в большом количестве. Названия, конечно же, я их не знаю, но практически каждый час... Мы проезжаем такие городки. Айхан насосен? Я черу. Хорошо. В поезде классно. Тренды видимы. Evet. Вот такие вот могучие леса мы проезжаем. Мы посреди леса сделали эм, зону для пикника. Или зону, где можно набрать воды. Очень красиво. Дороги. Тоже хорошие. Из любого района региона Турции, в любой другой регион можно ехать совершенно свободной дороги. Но ну, практически везде, если не считая, конечно, очень далеких деревень. Дороги очень хорошего качества. Вот вы сами видите. И, конечно, панорама на лес, на очень красивая. И он наш поезд поворачивает. Вот таким вот образом вам еще выдают ключ от купе. Вы закрываете купе и идете в вагон-ресторан. Мы с Айханом купили два вот таких вот стаканчика веселых, чтобы набрать воды и пить. Свой а вот чай. так вот выглядит купе для четверых. Здесь есть небольшой столик, и также вот эти вот кровати, они застелены. Они открываются. Но купе чуть меньше. Для четырех человек Друзья, если вы хотите взять просто кипяток и заварить свой суп, чай или кофе То все равно вам придется купить Заплатить, как будто вы покупаете чай или кофе Но возьмете только кипяток На протяжении всей нашей дороги мы проезжаем вот такие вот возделанные поля Огромные бесконечные поля с пшеницей, подсолнухами Поля, где растет картофель, кукуруза В общем, друзья, вот отсюда и прям до гор Все вот это вот возделанные земли, на которых выращивают различные э, овощи, злаковые и так далее и Вот этим вот еще интересна поездка на поезде, тем, что вы можете посмотреть Чем живет страна, какие здесь деревни, потому что мы проезжаем большое количество деревень ну и, конечно же, насколько развито сельское хозяйство. Судя по этому региону, сейчас мы недалеко от Эрзурума, здесь сельское хозяйство развито очень-очень хорошо. Спустя 4 часа мы приехали на станцию Эрзурума и только на станциях ловит Интернет, и мы с Айханом отвечаем на ваши комментарии. Потому что в поезде, когда мы проезжаем между городами, интернета практически нет. Друзья, еще один лайфхак для вас. Есть приложение, по которому вы можете без проблем путешествовать по Турции, если вы не знаете турецкий язык, ну и, конечно же, по любым другим странам. Это называется приложение Conversation Translator. Вы его можете закачать на ваш телефон. И можно переводить различные слова. Например... Мы нажимаем на русский. Я сейчас скажу что-нибудь на русском. Привет. И он автоматически переводит все на турецкий. Также можно послушать на турецком. Айхан, скажи что-нибудь на турецком. Насыл И видите, он сразу же переводит все это дело на русский язык. Поэтому, когда у вас возникают проблемы с переводом, обязательно используйте это приложение, оно вам поможет. И переводит этот переводчик практически точь-в-точь, -точь, то есть без э, ошибок. Поэтому теперь у вас не будет проблем путешествовать как по Турции, так и по другим странам. А вот таким вот образом закачивают воду на каждой крупной станции наш поезд. А еще в поезде, помимо того, что здесь едут ребята из Сингапура, мы познакомились с Чарли, который живет в Словении, но из Великобритании. И представляете, он пешком прошел от Фетхия до Анталии. Очень много путешествует. Сейчас он нам все расскажет. So I flew to Antalya in the beginning of March 2018 and I took a bus to Fethiye after a couple of days and then for the next month I walked on the Polisian way around the uh, close to the Mediterranean coast. And it was a truly wonderful walk. It was a very, very good time of year. Beautiful weather almost the whole time. And lots of spring flowers. And there's nice Turkish villages and beautiful scenery and wonderful food when you come to a village. And nice people. And you walk on Roman ruins and uh, you see Greek amphitheatres and there's quite a lot of rough ground go up and down quite a lot. It's it's not a easy, simple walk like I don't know, the Camino Santiago. It's a it's a technical walk at times. And the last six days you go from sea level up to 1400 meters and down and up and down about six times so it's uh, it's quite hard work but you've already walked for nearly a month right now so that's okay and out of all the amazing things for me the highlight was being joined by some random dog joined me at the lighthouse and walked with me for ten days to the end and One or two other people have had that experience of being joined by a Vissian Way dog and um, it was altogether a very, very enjoyable walk and I recommend it to anyone else into long distance hiking. It's not very long, it's about... Somewhere between 450 and 500 kilometers, which is for a month, is quite modest. Um, but anyway, a very good walk. And since then, I've been three months in Georgia, which is also a wonderful country for hiking. And then, just to finish it off, I came back into Turkey, and I went to Katchkar Mountain, which is in the far northeast of Turkey. And I spent a week walking around that and that was also a very beautiful experience. Really lovely. It has temperate rainforest and then alpine pasture and then rock. And glacial lakes and beautiful sunsets. And very even in peak season, this is August by now. Very few people on the trail. So I really recommend it. And but that would also be beautiful in springtime because you could see there would be lots and lots of flowers there. But you know, I was there when I was there which was August. So anyway, it's a good place. So And now, now Charlie, you're going to Istanbul. Are you excited? Now, now I'm very excited to go to Istanbul, which I have not seen for 41 years. So I have very hazy memories of it. And then after a few days, not sure how many in Istanbul, then I fly home to... Uh, Очень интересно встречать людей, которые много путешествуют, и представляете, Чарли еще рассказал, что помимо того, что он целый месяц шел из Финики в Анталию, в Новой Зеландии, он э, путешествовал пешком 6 месяцев, а еще он прошел вдоль 3200 километров в Новой Зеландии и прошел Исландию просто поперек. Удивительный человек э, путешествует... Э, уже более, по-моему, 40 лет. Последний раз он был в Стамбуле 40 лет назад. Рассказал нам столько интересных историй. В общем, путешествовать это здорово. Помимо того, что вы видите новые места, еще вы знакомитесь с такими интересными, удивительными людьми. И его посыл миру в том, что даже люди в его возрасте, а он уже не молодой, уже ближе к 60, могут путешествовать, наслаждаться жизнью, а не просто сидеть и смотреть телевизор и могут путешествовать дешево и э, интересно поэтому вы тоже вставайте путешествуйте путешествовать это недорого самое главное э, правильно планировать свои путешествия Ну а мы через э, полтора часа уже будем все мы уже все да? вас и сейчас э, 10 часов вечера мы приехали на улице достаточно тепло скорее спешим в отель и покушать. Ну и, конечно же, покажем вам, как выглядит центр города вечером. нашу гостиницу и очень-очень проголодали, друзья. Конечно же, что следует попробовать в карсе, это Сейчас Сначала пройдемся быстренько по ценам. Цены здесь, конечно, не из чем в других городах. И вот такая вот тарелка Кефты из Севаса стоит 23 лиры. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть большое количество кефты, 6 штук, рис, Пиде и огурцы с э, перцем также подают вот такой вот салат и Айхан Буэзме и эзме с лавашом. Ну, ему заказали оран Кефта насыл Айхан. Айхан у нас специалист по кефте, поэтому давайте у него спросим, оценит ли он или нет. После вкусного ужина мы отправляемся в отель. Сегодня первый день Байрама, поэтому на улицах вечером не так много народу. Но на первый взгляд город достаточно красивый, чистый. Но э, полностью город при дневном свете и все его красоты вы увидите уже в следующем видео. Вот такой вот есть здесь красивый вдалеке файнал, фонтан цветной. И кое-какие исторические достопримечательности. А вот так вот выглядит центральная площадь. И здесь расположена одна из самых главных достопримечательностей Севаса. Старинная мечеть Медресе. Ну, как вы видите, все подсвечивается очень красиво. Все облагорожено и приятно гулять даже таким поздним вечером. Сама на чём, На сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Очень устали. В следующем видео покажем вам сегодня всех. всем Красота. всего хорошего. Пока-пока. Доброй, пока. Доброй ночи.